Минато против Лупи тут, Минато против Лупи идут, Долгий путь намечит, типа был не подкуплен. но скинули голубь, слегче тут пересваться на Торренте, Индия не рада, не поднимешь ты конуку, так как долго падал. Мы не звали сюда падли, моя команда винер. Вот и славно, а ты в раю долго плакал. Ты сын Наруто был на ты сынка его сильно расстроил, пока он драки был на поле боя. Ты же был замечен на журнале Вечно скрывал, это был скромен В одной миссии похитили Рину, Ученики твои гибли, пока ты курил Во всем был виноват, лишь ты дурила Как так оказалось, что в на наш паре пидор Шиноби полегли, причина мой резиновый кулак Вырываю себе всю чакру, она в руках Проскуная перейдем рука рукопашный бой Обрежь себе челку или диву, 10 седьмой. Зачем сейчас воспылал, ты же не нацию Потушу тебя, как окурок, а не пальцем Тише, тише, твоя воля огня уже спасает, дуб море, Не поможет даже злами не герой, а эгоист, Мы тебя сюда не звали, я сюда пришел лишь победы ради. желтая молния, деревня и каноха, ученик жирай, мастер санина, ну ладно, начнем бой, погоди, с знаю, знаю, ты дебил, и ты знаешь, таханок, я тащил в тени, твом не нужно, ведь ты проиграешь это уже видно Моя сынка и мои техники, а мужчина сын Наруто у сумаки для меня как пешка и у тебя полностью дуба башка Луфи, Луфи, ты дурак Разбросил взрыв не просто, когда ты плавишь на корабле Но это наше поле, так что вали И называю себя операция И покончу с тобой с Это банк в мою пользу И скоро получишь свою дозу Нет, ты уже расстрелялся, я даже не старался